Позвольте, жители страны, в часы душевного мучения поздравить вас из заточения. С великим праздником весны все утрясется, все пройдет, уйдут печали и тревоги, вновь станут гладкими дороги, и сад, как прежде, зацветет. На помощь разум призовем, сметем болезнь силой знаний, и дни тяжелых испытаний одной семьей переживем, мы станем чище и мудрей, не сдавшись мраку и испугу, воспрянем духом и друг другу мы станем ближе и добрей, и пусть за праздничным столом мы вновь порадуемся жизни, пусть в этот день пошлет Всевышний кусочек счастья в каждый дом.